всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу показать очень популярный кран называется он adbtc многие из вас здесь уже зарабатывают но многие еще не знают вообще про существование данного крана данный кран он популярен в интернете средняя посещаемость в месяц более 11 миллионов пользователей даже вот доходило до 12 миллионов и на первом месте Россия, на втором Украина, Индонезия, Узбекистан и Иран. Здесь можно как зарабатывать Сатоши, так и рекламироваться. Также можно здесь зарабатывать на партнерской программе 10%. Чтобы здесь зарегистрироваться, ссылку я оставлю в описании. Здесь вот последнее пополнение счета. Кто-то заказывает рекламу и вот последние выплаты люди выводят даже вот на крипто кошелек Payer. здесь можно выводить как рубли так и биткоины нажимаю войти в свой аккаунт здесь вот у меня на балансе 331 сатоша минимальный вывод здесь 500 сатош на крипто кошелек FautetPay. мне осталось немножко но ну, данный кран я уверен на 100% на миллион процентов что он платит так как я видел у одного блогера недавно видео, он отсюда выводился Сатоши. Ну здесь все как обычно на кранах. Вот здесь кнопочка зарабатывать. Здесь есть серфинг сайтов, серфинг сайтов, которые платят в рублях. Просмотр видео, серфинг в активном окне, автосерфинг и короткие ссылки. Кнопочка вывести, реферальная программа. Смена кошельков, безопасность, здесь можно двухфакторную аутентификацию поставить. Также вы можете здесь купить партнеров, рефералов, также их можно продать. Инструкция об аккаунте, ну и так далее. Чтобы здесь зарабатывать, я использую вкладочку серфинг сайтов. Перед началом серфинга нужно разгадать капчу. И заработок здесь довольно-таки хороший. Первые там 2-3 сайта. У меня даже было по 25 сатоши. За 15 секунд. Вот видите 24,5 сатоши. Нажимаем открыть. Смотрим сайт. Осталось вот одну минуту посмотреть. Давайте сейчас я ускорю видео. Итак, мы заработали 24,5 Сатош. И дальше вот э, стандартная цена. 3,5 сатоши нажимаем открыть и здесь вот 15 секунд нам нужно подождать хотя вот у меня было недавно 4 рекламы по 25 сатош можно сказать я посмотрел и сразу заработал 100 сатош данный сайт рекомендую поставить закладки и зарабатывать на нем сатошики заходить сюда периодически ежедневно и просматривать дорогую здесь рекламу вот видите, вот сейчас по 3,5 сатошка Одна реклама была 25 сатош Вот такой, друзья, вот сайт. Также сейчас я вам покажу в рублях, сколько он платит. Вы заработали, вот серфинг есть в рублях. Так само нам нужно разгадать капчу. Капчу какие-то интересные делают. И здесь серфинг получается в рублях. Кто хочет, может зарабатывать рубли. А не вот, можно выбрать в рублях. Сверху выбираете. Вот, вот такое количество рублей за просмотр сайта. Просмотр видео. Иногда здесь появляются видео. Также серфинг в активном окне. Также иногда здесь появляются авто автосерфинг и короткие ссылки короткие ссылки также есть в рублях ну и еще этот сайт интересно вот использовать для заказа рекламы вот рекламодателям перешли от ознакомились от серфинг сайтов заказали здесь рекламу и получили активных партнеров себе вот я недавно вот здесь заказывал рекламу вот такой, друзья, способ заработка. Кому он интересен, ссылка будет в описании. Всем вам желаю отличного дня и больших всем заработков. Всем пока.